Так, добрый день всем, с вами снова адвокат Дмитрий Бузанов. Поговорим сегодня о новых еще законах, которые устанавливают и уголовную ответственность, и ряд э, запретов. Подписан уже, вступил в силу, вот, так что имейте в виду, то, что я сейчас буду говорить, очень важно и ну, следует э, в будущем... Кое -кое, на кое-какие моменты я обращу внимание вот, в процессе повествования. Итак, первый закон касается внедрения запрета на изготовление и распространение информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора и... и предусматривает применение к общественным объединениям и политическим партиям виновных в этих запретов, санкций в виде запрета их деятельности в судебном порядке. В какие законы этот закон внес изменения? Вот, например, в закон о печатных средствах массовой информации, прессу в Украине, о телевидении и радиовещании, о защите общественной морали, и вот такие вот запреты. Первое, это оправдание, признания правомерным, возражение, ну, то есть отрицание да, вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего конфликта, Гражданского конфликта, гражданской войны, а также отрицание временной оккупации части территории Украины. То есть, если вы, вот, ваша вот допустим, вы относитесь да, к средствам массовой информации, телевидению, то есть ведете деятельность в этой сфере и будете эти действия называть, такими определениями, да, как гражданский конфликт, гражданская война, раньше такое допускалось, то теперь это будет запрещено, то есть будет фиксироваться, ну, допустим, если это видео, да, будет фиксироваться факт, что это там на канале YouTube или где называются эти действия таким-то образом, и будут в судебном порядке запрещать деятельность. Вот. Поэтому ну, как-то вот такое изменение, если раньше это было и ничего, ну, то есть, называли, да, таким образом то за это ничего не было, теперь за это будет возможно запрет. Плюс еще будет уголовная ответственность, но там за что конкретно я скажу. Сейчас второй пункт: какие э, изменения вносились? И тут ну, вообще такая вот интересная <формирующая> формулировка: э, называется это «глари...» гларификация лиц. Гларификация это восхваление. То есть вот, глорификация, да? Глорификация лиц, которые осуществляли вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, нерегулярных, незаконных вооруженных формирований вооруженных банд и групп наемников, созданных подчиненными руководить руководить и финансирования финансированиями российской федерации а также представителями оккупационной администрации российской федерации которые составляют ее государственные органы и другие структуры функционально ответственны за управление временно оккупированной территории украины и представители подконтрольной российской федерации самапровозглашенных органов органов которые узурпировали исполнение Влад, э, властных функций на время на оккупированных территориях Украины, в том числе путем определения этих лиц, как повстанцы, ополченцы, вежливые военные люди. То есть, если в отношении вот этих людей будут применяться вот такие определения, как повстанцы, ополченцы, ну, раньше вот в средствах массовой информации часто можно было услышать о том, что вот ополченцы там обстреляли, вот там повстанцы сделали то-то, понимаете? То сейчас за вот такие вот фразы просто в эфире там, или в печатных средствах, или в общественной какой-то деятельности будут запрещать полностью деятельность там либо партии, либо средств массовой информации, в судебном порядке, конечно, но тем не менее. Вот одно слово может ставить под крест вообще всю деятельность. Также были изменения в закон Украины о политической партии, которые предусматривают, что политическая партия может быть запрещена в судебном порядке по, ну, по административному иску, то есть есть определенный порядок, как это делается. В том случае, если будут установлены факты совершения политической партии действий, которые... Осуществлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильническим путем, нарушение суверенитета территориальной целостности государства, подрывы в ее безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилие и э, распаливание межрасовой, э, межэтнической, религиозной вражды, посягание на права и свободы человека, здоровье человека. Пропаганду коммунистического или и национал-социалистического, нацистского, тоталитарных режимов и их символики. Нарушение равноправия граждан относительно их расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений. Пола, этнического, социального происхождения, имущественного положения, места проживания за языковыми или другими признаками. Распространение сведений, которые содержат, опять же, оправдание или признание правомерным, или отрицание сбройной, вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Вот. И, опять же, закон о Украины о общественных объединениях содержит точно такие же требования. Теперь также за... Оправдывание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, гларификация ее участников будет наказываться в уголовном законодательстве, то есть в уголовном процессе будет уголовное наказание. Еще дополнена статья Уголовного кодекса 436, примечание 2. Так она и называется. Оправдание, признание правомерным, возражение, ну, отрицание сбройной агрессии, вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и гларификация ее участников. Там э, три части в этой статье и вот такие составы. Зачитаю. Часть первая. Оправдание, признание правомерным, возражение отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году. То есть не только вот, вот этот э, акт, да, скажем так, военная операция или войны, как хотите называйте, То есть вот эти все действия, не только с 2022 года, но и с 2014. В том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутренняя... Гражданский конфликт, оправдание, признание правомерным, возражение временной оккупации части территории Украины, а также гларификация лиц, о том, что, что такое гларификация, я уже говорил, что даже просто э, говорить, что люди, которые э, там воюют против Украины, это ополченцы, это уже считается гларификацией. То есть сравнивание тех людей, э, даже если они там граждане Украины с... Э, и называть их ополченцами, то это является гларификацией, которые осуществляли вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году представителей вооруженных формирований Российской Федерации, нерегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, руководимых и финансированных Российской Федерацией, а также представители оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированной территорией Украины, и представители подконтрольных Российской Федерации самопровозглашенных органов, которые узурпировали исполнение властных функций на временно оккупированной территории Украины. И наказывается это все исправительными работами на срок от двух лет или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы на срок до 3 лет. Но ну, это уже там будет суд устанавливать в зависимости от обстоятельств, которые отягчают эту вину и так далее, и будут выбирать санкцию. Вот, я не буду сейчас даваться в подробности, от чего там, это больше, ну, более детально зависит. Но, тем не менее, теперь это уголовная ответственность. Вот. Вторая часть заключается в следующем составе уголовного правонарушения. Изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, возражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии. То есть все то же самое, но только за вот исполнение изготовления и распространение материала не, не непосредственно действия до да, которые в первой части что это вот оправдывание а еще и изготовление этих материалов которые содержат в себе все эти действия не буду перечислять но в принципе то же самое это уже будет наказываться ограничением свободы на срок от, до 5 лет или лишением свободы на тот же самый срок, то есть 5 лет, с конфискацией имущества, или без конфискации. А если эти действия, часть третья, если это действия, действия предусмотренные частью 1 и 2 этой статьи, будут совершены служебным лицом или совершены повторно, или организованной группой, а еще и с использованием средств массовой информации, то это будет. Караться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такой. Ну вообще с самой конструкции этой статьи у меня вот, по ходу возникает много вопросов. Ну например, часть вторая. Да, у нас изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдывание, признание правомены, и так далее. То есть это получается даже если... Не с помощью средств массовой информации, то есть просто где-то в Фейсбуке кто-то будет осуществлять вот эти действия, которые подпадают под часть первую или часть вторую этой статьи, то это уже будет иметь состав уголовного правонарушения. Вот о чем суть. Почему это важно? Потому что даже в скобочки там, брать ополченцы э, слова и так далее, уже. Э, я не рекомендую почему потому что за это могут спросить уполномоченные органы вот как то так изменяется законодательство вот поэтому имейте это в виду на этом я обзор этих законов закончу я приложу наверное такую обзорную статью с сайта верховной рады вот чтобы вы видели там ну, вот это то что я озвучивал в более сжатом виде э, ссылка вот, э, потому что на все статьи я не приложу или в принципе я с э, голоса украины э, с файл pdf э, там где это опубликовано э, приложу ссылку к видео чтобы более детально могли ознакомиться вот кто смотрел спасибо э, комментарии ставьте свои лайки там все так далее помогите распространить это видео почему потому что как правило как правило за ну, за это они будут стараться привлекать к ответственности для того чтобы статья заработала еще кстати были изменения в статью 161 вот уголовного кодекса украины и немного по-другому там выложили ее ну, редакцию. Вот. То есть сейчас примечания там сделали, но она была, была мертва, эта статья. Так эта статья и остается. 161-я, по ней привлекают очень редко к уголовной ответственности. Не знаю, будет ли она работать в связи с, вот, с такими изменениями. Ну, кому интересно, я выложу и ссылку на этот закон. Вот. Все, спасибо.